Всем привет, друзья! Вот и дошла очередь до замены ламп в противотуманных фарах в моем автомобиле Kia Rio 4. Напомню, что у меня сейчас установлены галогеновые лампы, и я их в последнее время уже не включаю, так как в основном в головном свете установлены лампы F3, и на фоне светодиодного света галогенки, конечно, смотрятся убого. Но ко мне на днях приехала посылка вот такая вот. Это светодиодные лампы. Down Knight s5 заказывал я их в том же магазине где и свои предыдущие f 3 эти лампы мне порекомендовали говорят что они как раз подходят для нашего автомобиля как раз для противотуманных фар и вообще говорят что это самые лучшие лампы именно для линзованных противотуманных фар приехали они ко мне чуть больше двух недель примерно за 13 дней Почтой России из Китая, что я считаю довольно быстро. Ну и давайте, конечно, посмотрим их поближе. Посмотрим технические характеристики и глянем на сами лампы. Вот такая вот коробка нас встречает. Чем-то, кстати, похоже на коробку от F3, только это побольше. Кстати, мы сейчас сравним их между собой. Особо здесь никакой информации нет. Указано 30 Вт без кулера. Далее название, название название и на этой стороне у нас есть типы цоколей в моем случае это 9006 здесь у нас идут технические характеристики давайте повнимательнее посмотрим так сам гол нас интересует ip 65 Далее, модель светодиодного чипа GCR7535 и цветовая температура 6000 кельвинов. Друзья, здесь есть одна поправка. При заказе этих ламп почему-то было указано, что они 6500. Напомню, что лампы F3 как раз цветовой температуры 6500. И я написал продавцу, спросил, почему такая несостыковка. И мне сказали, что... На сайте ошибка, разницы между 6500 и 6000 никакой нет Что светить они должны абсолютно одинаково Корпус этих ламп изготовлен из авиационного алюминия 6063 Заявленное рабочее время это 30 тысяч часов И рабочая температура от минус 40 до плюс 80 градусов По сути больше здесь ничего интересного нету И давайте посмотрим на сами лампы что у нас там внутри и тут нас как обычно встречает буклетик с их такими топовыми лампами самыми продаваемыми это f3 p1 новинка 2021 года кстати очень хорошие лампы я возможно их себе потом закажу взамен f3 и конечно же f5 на обратной стороне у нас что-то написано про комментарий в 5 звезд и еще что-то на английском языке. Может быть, какая-то плюшка будет, если вы оставите комментарий. Но это все я потом переведу и посмотрю, что там написано. Здесь у нас такая инструкция идет. Она в иллюстрациях. То же самое характеристики лампы. Это нам не интересно. Ну и как обычно, она встречает... Вот такой вот пакетик с лампами. Это такой бонус они всегда кладут. Что в коробке из-под F3 то же самое было. Эти лампы можно поставить либо в габаритные огни, либо на подсветку номера. Но они мне не нужны, как я и говорил. У меня уже все лампочки заменены. Ну и вот, собственно, сами светодиодные лампы. Так, давайте достанем. Да, друзья такие прям увесистые прям видно что алюминия здесь не пожалели давайте поближе посмотрим такой вот у нас большой радиатор чипы светодиодные чем-то похоже как на f3 но мы сейчас сравним на коробке какие там чипы указаны скорее всего используются одни и те же напомню что цоколь у меня 9006 он несъемный на остальных цоколях я знаю, что он снимается И там устанавливается сначала он, потом вставляется лампа У нас система немного по-другому То есть мы ее вставляем и прокручиваем до своего положения того положения, когда она там будет уже закреплена И да, друзья, почему я взял именно с радиатором, а не с кулером? Вообще советуют, если вы устанавливаете лампы именно в ПТФ, то лучше туда ставить без кулера потому что мало ли что случится вдруг за подкрылок попадет грязь эта грязь попадет на кулер кулер забьется сгорит и соответственно лампы выйдут из строя в скором времени и чтобы об этом не париться я все-таки решил подстраховаться заказал с обычным радиатором в таком случае мне будет как-то поспокойнее я не буду париться о том что работает у меня кулер не работает лазить туда проверять смотреть за ним Поэтому лучше все-таки практичнее именно в ПТФ ставить просто с обычным радиатором. Ну, в общем, на лампу мы посмотрели, с характеристиками ознакомились, и давайте пойдем их устанавливать. Ну, а для снятия подкрылки нам потребуется перчатка, можно даже одну. И вот такой вот инструмент я заказывал на Алиэкспрессе, очень, кстати, удобный, всем советую заказать, он... Рублей 150 стоит, там несколько таких лопаточек, очень удобно, в машине всегда пригодится. В этот момент запись записи у меня отключилась петличка от камеры, поэтому расскажу так. Здесь я снял подкрылок. После снятия подкрылки у нас открывается доступ к лампе противотуманной фары. Соответственно, мы уже сможем с легкостью ее снять и поставить светодиодную. В общем, друзья, чтобы подлезть к лампе, пришлось снимать подкрылок полностью. Так было удобнее. Сразу скажу, что с этой стороны намного проще ставить лампу, чем с той Снимается, кстати, подкрылок очень легко, минут за пять Снимаются все клипсы а, сверху, сзади за колесом Выкручиваются вот эти два самореза, болт с головкой на 10 И внизу а, брызговика еще есть клепка а, Все снимаем и вытаскиваем на себя, получается, подкрылок И дальше уже вставляем лампу С этой стороны я сделал аналогичным образом, снимал подкрылок, но э, вся проблема в том, что здесь у нас установлен бачок омывателя, и подлезть рукой здесь очень сложно. Поэтому учтите этот момент, только левой рукой э, против часовой стрелки крутим лампу, вытаскиваем, и вместо нее вставляем светодиодную. Я все лампы установил, давайте проверим. Так, все. Туманки я включил, обе работают, свет отличный, по цвету похоже так же как и F3, но в любом случае когда стемнеет уже проверим, как они светят они одни и совместно уже с ближним светом. Ну вот на улице и стемнело друзья, давайте проверять. Сейчас машина заведена, горят только. Лет ДХО Сейчас я включу Сначала противотуманные фары А потом все вместе Так, все, сейчас Смотрите, какой свет Довольно-таки ярко светит И посмотрим на оттенок Смотрится, кстати, очень красиво Намного лучше, чем с галогенками, однозначно. И опять же, видно отличие от, от ДХО. Здесь немного похолоднее свет. С F3 совместно должно быть прям вообще от, отлично. Так, ну свет можете сами видеть. Здесь по асфальту, причем здесь частично он мокрый. Конечно, мы сейчас отъедем подальше куда-нибудь. Либо туда, либо туда и проверим. Чисто на туманках и совместно с ближним светом еще. Видно частично СТГ. Она очень ровная. Давайте я сейчас попробую подъехать ближе куда-нибудь к забору. Только на туманках. Так. Поехали. Ну вот, друзья, видно, да, прям на дороге то, что туманки светят. Подъезжаем к стене. Ну, например, встанем вот так вот. Ну вот, видно, друзья, СТГ четкая, ровная. Давайте сейчас с улицы посмотрим. Вот свет. Левая фара, все ровно Левая противотуманка ровно Правая тоже Причем стык между ними идет прям тоже ровно Нигде нету скоса Никакая из противотуманок не выше, ни ниже Все одинаково Давайте сейчас я включу ближний Так, совместно с ближним Смотрите, друзья, вид, конечно, совсем другой. По цвету ближние и туманки, может быть, чуть-чуть отличаются, но вот если прям присматриваться, а так практически одинаковые. Сейчас мы еще отъедем. Сейчас я попробую еще включить поворотный свет. Давайте вправо, то есть влево руль выкрутим. Вот у нас здесь на стене поворотный свет горит, зажглась лампа. Теперь здесь везде у меня LED-лампы установлены, ну, кроме, конечно, поворотников. Поворотники здесь обычные галогинки. Менять я их на светодиодные не буду, смысла нет, потому что там нужно еще какую-то обманку ставить для того, чтобы они моргали правильно. Поэтому с этим заморачиваться не рекомендую. Ну что, давайте уже проверим на асфальте. Итак, включен ближний свет и противотуманные фары. Мокрый асфальт, частично снег. Видно отлично все. Включаю ближний. Только туманки. Ну, свет есть, свет хороший. По крайней мере, дорогу видно. Так, ну и по стандарту. Сейчас станем сюда. Ну, друзья, свет вообще прям просто яркий. Я не знаю, ярче, наверное, уже некуда, конечно. А, в прошлый раз, когда ставили F3, а, я вам показывал, что было черное пятно такое, прям а, возле машины. Давайте сейчас я выйду, посмотрим, есть ли оно. Конечно, оно уже... Конечно, это пятно уже противотуманками у нас закрылось. Вот так вот, на асфальте. никаких черных пятен нету здесь То есть полностью свет от начала машины и метров наверное на 30 может даже поболее давайте еще раз посмотрим вид сбоку красота ну и подальше отойдем да вот кстати отсюда видно, что свет противотуманок чуть потеплее, ну схож вот с ДХО. F3 они похолоднее и все-таки 6000 кельвинов есть разница. Вот именно когда подальше отходишь, то тогда заметно становится. Ну незначительно, конечно, но все равно разница есть, поэтому 66500 все-таки разный свет. Если вы хотите одинаковые, то ставьте тогда лучше лампы, где цветовая температура одинаковая. Ну что, друзья, лампы установлены, первое тестирование они прошли успешно. Светом я более чем доволен, мне понравилось Ссылку на данные лампы я оставлю, как обычно, в описании под видео Друзья, пишите свои комментарии, какие лампы вы поставили свой автомобиль в противотуманные фары Довольны ли вы светом или нет Также не забывайте подписываться на мой канал, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео А на этом у меня все, друзья, всем удачи на дорогах, всем пока!